В окрестностях вулкана Агунг зафиксирован сход Лохара. Лохары – это грязевые вулканические потоки, которые состоят из смеси вулканического пепла и воды. Последнее может быть дождевой, особенно это характерно для субтропического климата. Образовываться при таянии ледников на вершине вулкана или при разрушении стенки кратерного озера. Лохары могут спускаться по склонам со скоростью 15-30 км в час и уничтожать целые деревни, погребая их под многометровыми слоями грязи, которая начинает быстро застывать. Стратовулкан Агунг в предыдущий раз извергался в 1963-1964 годах. Лава вулкан выбросил немного, однако сотни человек погибли в лохарах. Еще больше жизней унесли пирокластические потоки. Смесь горячего газа, пепла и камней, которые перемещаются быстрее лохаров. Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем природные катаклизмы не имеют государственных границ. Последствия и беды, что приносят общепланетарные катаклизмы, выходят далеко за очаговое, отдельно взятое государство и так или иначе касаются всех жителей Земли. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь.